21 сентября исполнилось 120 лет со дня открытия Загородной астрономической обсерватории имени Энгельгарта. 25 сентября мы будем торжественно отмечать 120-летие астрономической обсерватории имени Василия Павловича Энгельгарта. И в этот день запланировано несколько очень интересных мероприятий. В конференц-зале культурно-спортивного комплекса Казанского федерального университета «Уникс» прошла всероссийская конференция «Вызовы национальной и региональной безопасности. Анализ и решения». Это наша реальная жизнь с ее проблемами, придется на это реагировать. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Анастасия Миронова. Казанский федеральный университет в соответствии с очередными приказами зачисляет иностранных граждан число студентов на программу бакалавриата, специалитета, а также магистратуры на любую форму обучения в 2021-2022 годах. Новоспеченные студенты зачислены как на бюджетной, так и на платной основе. Приказ подписан ректором Казанского федерального университета Ильшатом Гафуровым. Ознакомиться с документами можно на сайте приемной комиссии Казанского федерального университета.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 Тот залог открытия астрономической обсерватории, которая был совершено 120 лет назад, памятник Василию Павловичу Гельгарду и Дмитрию Ивановичу Дубягу.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 ведутся экскурсии для школьников и для всех.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 «Казань-Экспо» стартовал международный форум «Казан Digital Week», посвященный научно-технической и коммерческой коммуникации разработчиков и пользователей цифровых технологий, продуктов и услуг. Подробнее мероприятие расскажем в следующем выпуске. Форум проходит под эгидой и поддержкой представителя правительства Михаилович Мишустина, Дмитрия Николаевича Чернышенко. Ну и вот сегодня вместе с нами наш министр Шадаев.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 В концертном зале КСК КФУ Уникс состоялось открытие четвертого российского конгресса «Роскаталис», одним из организаторов которого стал Казанский федеральный университет. Подробности в следующем сюжете. Как ускорить или замедлить химические реакции? За ответ дорого заплатят не только нефтегазовые компании. На четвертом российском конгрессе по каталису промышленные организации намерены обрести долгосрочных партнеров и заручиться поддержкой ученых. Катализ – это ускорение химических реакций под действием небольших доз определенных веществ. На нем основано 90% объема современного химического производства – получение маргарина, удобрений, пластмасс, бензина и других био- и нефтепродуктов. Каталитические технологии – это, наверное, та область, где путь между фундаментальными разработками, их технологическим решением и готовой продукцией, наверное, самый яркий и Самый короткий. Конгресс проходит на нескольких площадках в культурно-спортивном комплексе УНИКС, втором корпусе Казанского университета и Казанском центре Российской академии наук. Программа мероприятия включает лекции, доклады и круглые столы. Одним из организаторов Конгресса стал Казанский федеральный университет. В этой аудитории возможно излишне говорить об истории Казанской химической школы, но тем не менее я вижу много молодых людей, которым будет интересно пройтись по внутреннему дворику главного здания Казанского университета и посмотреть то здание, зайти в музей, где был открыт единственный химический элемент на территории России Рутеню Клаусом где работали Бутлеров, Зинин, Морковников, Арбузовы. На протяжении мероприятия гости могут ознакомиться с коллекциями и музеями Казанского федерального университета. Конгресс Роскатализ завершится 25 сентября. Ариадна Кугушева, Фарица хитоглы. Универньюз. На этом все. В студии была Анастасия Миронова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!